Здравствуйте, меня зовут Белова Евгения Алексеевна, я выпускница Российского государственного социального университета. Обучалась по специальности специальная психология, закончила университет в 2011 году. Я работаю специалистом ресурсного центра по обучению лиц с инвалидностью и ОВЗ. Я помогаю не только коллегам, но и студентам, как студентам, так и преподавателям и э, тем, кто обращается к нам из других вузов мы помогаем всем, людям с ограниченными возможностями. Благодаря обучению вузе я расширила свой круг обучения, в том числе и профессиональный. То, что это очень важно, да. потому что нарабатывались контакты, нарабатывались в ходе обучения различные профессиональные навыки. Благодаря вузу я смогла поездить на стажировки, мы были в Сколково, мы ездили на разных выездных школах а также участвовали во многих выставках и мероприятиях города. С одной стороны, мы работаем над созданием барьерной среды в нашем ВУЗе, мы продвигаем тему ремонта и адаптации среды для лиц с нарушением продвигательного аппарата, это создание фандусов. Также для лиц с нарушением зрения это тактильная плитка, это разные направляющие покрытия. ВУЗ у нас очень активный в плане социализации, у нас постоянно проходят различные мероприятия, есть очень много доступных кружков для лица инвалидности. И я считаю, что социализация у нас на достаточно высоком уровне. Приходя в наш ВУЗ с ограниченными возможностями он может выбрать любую подходящую для себя специальность и получить образование. Чем мне понравилось обучение в УЗИ? Это, пожалуй, тем, что наши преподаватели не делали различий между людьми с особенностями и обычными студентами. То есть я училась наравне с обычными студентами. мне даже больше, чем их привлекали к разным социальному активностям Что позволило мне расширить свой кругозор, обзавестись полезными знакомствами, ну, почувствовать более уверенно себя в своей профессии. Сегодня я чувствую себя довольной.